Можно ли заработать в интернете? Да, можно, но немного, если вы новичок. Давайте поговорим о таких сайтах, на которых можно действительно зарабатывать новичком. Вот, смотрим. Так, начнем с сайта. Катаргет, вот, смотрите. Я выполнил задание, мне дали за это рубль 28. Таких заданий, конечно, очень мало в основном. Это впервые я такое вижу, что так дорого платили за задания на этом сайте. Откуда берутся задания? Мы привязываем свой профиль в соцсетей. И с этих соцсетей приходят всякие задания. Вот это задание было с YouTube. Я посмотрел видео целых 10 секунд и закрыл его. Ну потом проверил. Мне дали такую сумму. Минимальный порог вывода для этого сайта составит 25 рублей. Мы ну, вот сейчас смотрим. Почему-то не открывается. Сейчас. Ладно. Давайте посмотрим, платит ли он вообще. Вот, я уже заготовил, подкрыл этот и открыл. вот, Выплата с катарги. 26 рублей. Ну как бы тоже такой вот. Вот мой кошелек. Ну, так вот я потом объясню также вот же тот же кошелек мой со следующего сайта на этом сайте в принципе не нужно ничего делать кроме так как скачать э, расширение и поставить его в свой браузер вот такое расширение вот у меня сколько уже накапало 2 рубля целых вот статистика за сутки заработан уже 6 копеек приходов на автосайте и посмотреть тизеров что такое тизер это такая маленькая реклама в, ну, в каком-то там углу э, вашего монитора вот у меня высадилось 17 тизеров там по 0 1 копейки там и э, ну, там по 3 копейки может быть 4 в зависимости от э, рекламы вот минимальный порог для вывода здесь э, 10 рублей на всякие кошельки, такие как WebMoney, PerfectMoney. Вот смотрите, два раза выводил, тот же кошелек. Но правда интервал в том, что э, вот с этого сайта примерно с очередностью в месяц я выводил, так как ну, примерно месяц нужно набирать минималку. Ну я думаю намного меньше, потому что я не так прям интенсивно на этом зацикливался и думаю, не все так потеряно. Так вот, э, вот на ВК Таргет, правда, э, минималку можно набрать примерно так дня за 2-3. Ну я думаю, может кому-то так и везло, что прям целая куча рекламы было, И кто-то выводил за день без наличия э, рефералов и тому подобное. Э, вот так вот. Дальше идем. Такой сайт еще существует, как www.viv.ru Так, у меня накопилось 16 центов. Минимальный порог вывода здесь 10 центов. Такая хитрость. Если вы вот выбираете все э, в центах на WebMoney кошелек, здесь снимается комиссия в 1 цент. Я этого раньше не знал. Выводил на ВМЗ кошелек, у меня снималось 1 цент. Ну, Потом я перевел на ВМР и все-таки понял, что комиссия как бы пропадает. Ну, вот, смотрите, всякие там выплаты. 15 рублей даже было. Ну, что нужно на этом сайте делать? Можно тоже, как и на тизере, скачать расширение установить браузер. Она будет выполнять всякие задания в соцсетях. Ну, тоже там же привязывать нужно их ну и тому подобное. Но, в принципе, оно и не работает. Лучше скачать так, программу, выполнять все это в ручном режиме. Ну как вот это у меня высвечивалось. Вот смотрите, мы делаем вот так э, за вот эту сумму. Э, пере, ну, заходим, кликаем. Вот пожалуйста, ждем еще 20 секунд. Там, ну тоже свои интервалы там разные бывают. Вот это э, категория серфинга тут э, оплачивается очень так. Ну, скудно в основном. В заданиях по э, Полцента платят за, за задание Ну, там тоже Два или три клика нужно сделать ну, В основном по гугл рекламе Ну, как видим, еще вот Тоже переход по сайту Опять сделали Ну, остался э, один переход по сайту И потом нужно будет догадать капчу Ну, не такая капча Как э, везде Она просто может быть написана э, Цифрами Либо же словами и здесь нужно будет и на сайте найти ответ так ну может сейчас еще подождем и должна быть тоже капча но ну, я думаю не не стоит ждать давайте пойдем дальше так выводы отсюда ну в принципе я это могу показать но очень долго искать хотя вот вывод, ну, выводы вот пожалуйста вот ну, где-то тут отчеты взять. Так, отчеты. Что-то не выражает. Структура перехода структура ну, Ладно, попробуем что-то из этих не, не работает. Вс, выгодит стать. Ну ладно. Не в этом суть главное отсюда можно вывести какие то там средства мы ну, идем конечно по убывающей от самого большого э, источника прибыли до к самому меньшему ну такой сайт как ROOPSERV тоже один из таких буксов самых самых старых типа напоминающийся SEA SPRINT на котором у меня все больше Отвращает количество тупых заданий из купых рекламодателей, которые хотят, чтобы за 10 копеек им исполнили штук чуть ли не 8 заданий. Вот всякие там. Тут тоже такое же есть. Вот регистрация плюс 11 серфингов за целый рубль. Ну, в принципе, это еще возможно, но мне вкладно это делать. Вот, пришло задание. Посмотрите видео, 52 копейки. Ну, как один из самых таких оптимальных источников дохода. Вот это вот 12 рублей я за сегодня заработал, но это практически так не напрягаясь, если компьютер включен. Можно там спокойно бросить его и просто слушать, когда придет уведомление. Ну и заходить, смотреть какую-нибудь там фигню, типа делать задание Ну, в принципе, не напрягающая вещь. Ну, вот этот, скорее всего, так, обсерф, это Observe, заглючил. Так, вот эти задания всякие Заработок тут на кликах, письмах, ну и тому подобного клике здесь по 2 копейки, ну потом убывающей там 0,8, 1,34 Вот этот визер, который обычно высвечивается Вот визер, зачислено одна, коп... ну 0,1 копейка, в общем-то Ну, закрываю Тут вот все это дело добавилось самое там такое самое самое самое вот 0 33 копейки аж за эротику ну там можно письма посмотреть там ну такое вот самое интересное на этом сайте это автосерфинг мы качаем программу э, вставляем ключ в нее открываем вот например этот, там капча получаем такую итак, вот итак это то что мне нужно вот это вот программа с этого рубщелор у меня уже вставлен ключ так как он включается автоматическим и она собирает свою валюту называется коины вот много кто говорил что типа можно ее там включил и все она будет там постоянно типа работать, ничего подобного, не будет она работать постоянно, она будет собирать до определенного количества коинов, но ну, это не больше там может 60, либо же как вот сегодня было 100 Ну а потом выспится такое вот окно, и все. И можно спокойно закрывать, потому что на, на сегодня уже не будет рекламы. Переходим опять назад. Эм, вот, самое интересное на этом, по-моему сайте, Это вывод всего лишь 10 копеек. Ну, на всякие там кошельки. Ну, плюс еще же обмен валюты вот этой коин. Тоже на типа реальные деньги. Мы переводим ее в, в копейки и выводим. Ну вот сегодня примерно я тоже выводил там 20 на копейка была. Ну, вот, на мои опустошенные кошельки. Так было. вот ну, сейчас дойдет. Так, ну так, опять задание высветилось. Ну, в принципе, оно такое мизерное. Можно всякие там поискать тоже буксы, на которых эм, вывод там чуть ли нет. 30 копеек, ну либо вообще без порога, вывода, но все равно на них много не заработать. Нужно, не знаю, целый день сидеть и выполнять всякие тупые задания. Это так поиграться, если кому-то хочется. Я обычно не воспринимаю все это так всерьез. Ну, вот, могу посидеть на вот этом сайте, вот только это и все. Больше меня ни на что не хватает. Ну, так, если интересно, могу оставить все ссылки на сайты в описании.